Бережливое производство родилось не от хорошей жизни, оно родилось от голода. И это очень похоже на нас, потому что многие хорошие вещи мы делаем от голода. И это очень похоже на нас, потому что у нас постоянная нехватка ресурсов. Поэтому бережливое производство э, такой популярной волной проходит по э, странам СНГ. Так вот, что придумали японцы вместе с Дэмингом, вместе с Шухардом? Они говорят, что надо организовать работу вот по вот этому кружочку. Сначала запланировал, потом это сделал, потом принял результаты, проверил, а потом воздействовал на сам процесс, улучшил его. Экт воздействовал. И у них это зашло. И они создали систему, которая смогла конкурировать с Фордом. Они создали Тойоту, которая смогла конкурировать с Фордом. Они создали величайшую культуру, которая стала транслироваться по всей стране, что по всему миру уже потом. Что произошло дальше? В 70-80-е годы менеджеры всех стран увидели, что это работает на заводе, и они стали это тиражировать в управлении, но работало плохо. Что произошло с программистами в 2000-е годы? Я вам рассказывал, что они первыми придумали способ, как управляться в условиях, когда слишком высокая неопределенность. Они переложили этот подход, план Дуче как на управление сначала программными продуктами, а потом менеджеры придумали из него управление продуктами самого разного характера. Вся системная работа, которую мы будем изучать сегодня и завтра, а потом два месяца внедрять, она представляется вот это колесо с одной маленькой деталью. Оборот колеса один раз в неделю. Сегодня мы можем победить на рынке, если мы успеваем обернуть колесо 5 и цикла, цикла Шухарта-Темминга за одну неделю.